Так, кое-что я сейчас придумал, потому что это собственно идея. Сначала мы сделаем снова, потом уже все сделаем. Так, дом будет большой, потому что и для этого я выбрал такую большую площадку, чтобы он поместился. Да, кстати, у меня будет по -по -по -по подвал и как можно месяц чердак. Как бы... Ладака-то. Да. Короче, мне кое-что сейчас надо сделать на поспать потому что я проводился еще с этой клеткой ну сейчас пить это свой отряд месяц а потом я сделал квадрат я тоже сделал квадрат фиговый что-то все сегодня после пики перемещается с этим мы не будем начинать тут это вот мы сломаем вот следующим образом тут будет блоков блоков блоков раз два три четыре пять шесть семь восемь, девять десять одиннадцать тринадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать то есть шестнадцать сейчас блоков тут умножить на шестнадцать я, не хватит. Не хватит, не хватит. Ни в какую не хватит. И сейчас у нас следующий... вверху Нет. Нет, нет, нет. И нет. Я не буду это делать. Так, это сколько было? Сколько? А два. 17. Сейчас в 18. Это богов. Букв... Так, 20. А сейчас, если 20? 21? Сейчас будет. Ну, 20 хватит, наверное. А теперь идем. Так, это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15. 17, 17, 18, 19, 20. А, а вот это уже хватит. Я пожидал, конечно же, будет побуж. Короче, плевать, короче, так. А сейчас мы будем закругляться идм на на, на, на, на косяк. Сейчас идем вот так. идем здесь и потом когда вы вот достигнете той точки надо отделить то место вот в виде вот, вот уже вижу эту точку соприкосновение если это... да. не ошибаюсь это точка вот Эта точка. то есть вот эту часть не на... надо отделить от этого вот этой части то есть следующий следующий вопрос. Ну, конечно же. Так. Итак, короче, сейчас. А вот еще двадцать там вверх. Вверх. Сейчас не подумаю, где у меня угол. Но а, где угол? Нет. вот полезь там темно кажется летаешь и бах потом летаешь там снижаешься а, то там клетка прикиньте ну да прикольная чем-то будешь делать, давай давай не здесь а. о вот отличное место для этого Тут будет не двадцать. А, сейчас поставим по бокам, чтобы было видно. Какое моё, какая моя тошка сведения. Так, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, тринадцать, 18, 17, 18, 19, 20. Так, тут такое же расстояние где-то. А, Так. Да. И тут в бок идем. Да, тоже в бок. Раз, два, три, четыре, пять.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 не какой-то кое-какой тут кое-что с А впрочем, здесь по-моему все нормально. Ура! А уж там бе беспокоится мне. Ничего не беспокоится. все нормально, все отлично говорят. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. Я-таки знаю, что будет семь. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот. Ам.. Я не знаю, что это? Что это? Стоять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. А теперь на спуск. что-то не так идет что-то не так на подсчет у нас идет один договор и что-то другое по-моему что-то по-моему здесь не так реально что-то не так раз два три четыре пять шесть Сделаем вот следующим образом я вот так не вот так эту колонну мы его уберем под ней то есть вот так как говорю уже стоять это не по моему плану считай эй крик -кри репева хватит лазить по моему тут хранилищу чтобы это утро достаточно было таки было утро дождаться а? Что там светится? что что там со светится? Погодите, это вот этого я не подумала светило. Вот сбоку там. Слева что светится вот? Слева. Слева. Слева вверху вот. Идитесь на экране. Вот там что-то светится, не понимаю. Что там светится? Вот, вот здесь, вот тут. S, вот, вот тут что-то светится, не понимаю, что светится. Давай. 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 все теперь в бок 5 блоков в бок 5 блоков 5 блоков именно 5 с каждой стороны 5 блоков потом вверх все и мы крыты и мы крыты. Раз, два, три, четыре, пять. Потом скоро только же туда. Только уже так, и потом только, только же так. Поверх только и, и вверх только же. Там получится 20. Это, это моя задумка. Очень секретная задумка. все такое вот так я сюда обшарю обшарю также тут и тут короче первое правило в строительстве вы знаете надеть каску надеть каску каска М -м, плевать мне не важно я летаю два 4, 5. Чтобы Раз, два, три, 4 5 уже утро. Чтоб что-то. Раз, два, три, четыре, пять. И тут тоже А здесь соединяем уже. Потом вверх пошли. Потом пошли вверх. Раз, два, три, четыре. 5! Раз, два, три, четыре, пять. Да, потом так вот здесь. Три, четыре, пять. Снижение. за ноку нет так не пойдет так не пойдет не так нифига не пойдет да побольше блоков если больше поков побольше высоты может знать слишком маленькая мешает это давай а что почему здесь не взять срока 10 это будет классно раз будет до 15,0,5 ну господь то есть да так сломал раз два три четыре пять сейчас десять потом сейчас идем на подъем в бог то есть здесь бога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 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в бок также. А к Так. Она вот туда и будем там слушать музыку. Ну. Так. О, музыку не писали. О, и так чай. личная музыка под моим сто о там о да 3, 5, 6, 7, 8, где а вот где нахожусь я где-то примерно 20 боков 30 боков и ноль это нет короче много боков короче я далеко она сама слышно. прикиньте музыку а не понял Что я не понял почему тут музыка шуру так не пойдет радио О, вот это хорош! Вот это хорошая музыка! Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тембок бок, там какой-то бок. Хорошая музыка. Очень классная. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5. Семь, восемь, девять, десять. Потом туда же. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот так. теперь все круто все комнаты вырезаны все, не беспокойтесь все комнаты вырезаны вот это моя самая самая продвинутая задумка вот вот это представьте сколько это мощная задумка А почему... <ears>. А, нет, что? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, нет, считать. Ёшкин на пушкин, я не понял. А почему... Нет, é... Ну что, почему-то переделаю, что ли? Короче, фонда давить не сработал, как короче. Тем вот так, а тут вот так. Делаем просто поднимаем все дело. Ну. шки и матерушки нужно достойно, а я думаю, уже построила вот там. А мне еще переделать В этих планах у меня этой штуки вообще По планах. Я уже так Блин. Короче, короче, я тут, э, муж, да. Так. Эк. Так, экс. Короче. Сейчас мы сделаем кое-что. А, вот что там горело. Вс, это не только горело, это там горело. Это лава горела. Точно. Просто не видит Лава за деревьями, не, не, не, не, не там она горела. А, В вот общем-то, посвету. Очень щедро. Ну так, так это мне только стоит, надо. Так. Попарам, пам, пам. Пам-пам, папа-рэм-пам, папа-пам, папа. И я я тут еще нарисую кое-что. Так, М -м -м, у меня такой план. А что за это, это, это? Короче, я делаю тут. Тут я делаю. Фундамент уже поставлен. Скоро будет готов. Скит готовки. А теперь вы ну, мне надо сделать код. Вот будет из этого бука. Пожалуй... Такого хватит. Очень похоже на кое-что. Мне как-то... Да что-то поменяет. Да, будет... Жалко, что я... Нет. Давай хоть здесь. Уход. Так. здание такой маленький вход. Там удивительно, да? Да, это очень удивительно с моей страны да. А теперь мы поставим, поступом построим. Короче, тут будет приемная Тут. Будет, короче, вс. Комната маленькая, очень маленькая. Обычный фундамент сделаю сейчас. Небольшая комната будет. Комнатка большая. Будет всякие вешенки. а здесь будет проход пар уже в вашу комнату здесь. Вот тут большой проход будет. Это будет проход в гостиную.